Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня у меня обзорчик нового журнальчика, журнальчик Бурда, спецмодель, спецспециал. Ну это он у нас в Чехии, но ну, я думаю, он везде, так, потому что, ну хотя некоторые журналы, которые я делала обзор, девчонки говорят, что у них нет именно Бурда. Ну это специал вот 13-20-22 то есть 13 номер специала и вот я смотрите что у меня здесь а, в общем вот эти все как бы которые должны я так понимаю специалы выйти вот этот вот у меня был обзор здесь мода плюс шитье детям вот, вот так я пон понимаю и вот специалы их два вот если посмотреть сюда тут конечно на чешском языке ну по, по факту вязание 1 3 э -э марта и вязание 2 вот 3 ноября вот. вот только сейчас он мне попал в руки. Это с 3 ноября. То есть в году выходит два журнала по вязанию. Вот он второй мой. Значит, итак, давайте посмотрим, что же нам предлагает бурда зимней как бы, коллекции. Кстати, вот, вот этого у меня нет. У меня есть этот и этот журнальчик, Но ну, это прошлогодний, я так понимаю. А вот это вот с этого года весенний. Так, ну тут общая картинка, как обычно. Э, первая модель это кардиган большой с ажурным узором. Вот такие вот галочки. Давайте, может быть, я буду сразу параллельно и про крой говорить. Так, что нам предлагает крой этого кардигана? Вот он. Это у нас реглан, видите, вот обычная классическая модель. Ничего, как бы, сложного, узор тоже простейший, просто за счет нахера. Вот такая вот видно ну, что здесь кардиган и простая модель с карманами. Вот и вязан он снизу вверх. И скорее всего он сшит, не скорее всего, а однозначно сшит. Интересная модель. Вот, ну, но ничего нового, я так скажу. Простенький узорчик, ничего нового. Так, вторая модель у нас. Шапка тоже простенькая, но, кстати, интересный элемент, вот эти вот э, поперечные, косичка поперечная. Ну, это одна, один кружочек, да, это простой вариант. Тут у нас реклама пряжи. Интересно, надо мне туда зайти. какая Прям чешского производства. Интересно. зайду. Я знаю этот магазин. Я и ткани там брала. Хороший магазин. Вот эта вот модель девчонки. Мужская. Как обычно у нас мужчины немного обделены. А вот здесь вот я вам скажу. Узор простой. Очень простой. Но очень так симпатично смотрится на мужской модели. Цельновязанная планка. Не пришита. Ничего интересное решение планки. Вот смотрите. Первый раз такое вижу. И наверное я его... Использую вот такой вот вид планки, да, цельновязанность. Вполне себе симпатично смотрится. Двойная кромочная, и там лицевые и изнаночные. С капюшоном, реглан. Вот, думаю, такая ходовая моделька для мужчин очень-очень даже несложная. Несложный узор, несложная модель. Вот, но тем не менее симпатично, так, восьмерочка это у нас, я хочу посмотреть, да, классический реглан, реглан рука и капюшон, и все сшивные детали, ну, правда, у нас они не практикуют ну, как бы цельновязанные, в основном это все сшито, вот, пожалуйста. Тут, кстати, я не пер первый раз просмотрела этот кардиганчик, кстати, очень симпатично, интересно решен воротник, смотрите, он шалевый, но он цельновязанный тоже, вот это вот мне очень нравится, что планки у нас, воротники цельновязаны, шит сзади, я так предполагаю, что он связан до плеча и там довязан как бы кусочек, чтобы совместить это со спинкой, и кстати, смотрите, по-моему, он цельновязанный, я не вижу бокового шва, вот, вот, вот. Я э, тут же <смех> высказалась про, про их э, модельеров, и тут же, вот смотрите, как доказательство, цельновязанное полностью модели, я так предполагаю, набран рукав, вот, вот вам, пожалуйста, Вика, беру свои слова обратно, простая модель. Вот что-то типа, типа такого, я думаю, можно и связать. Это базовый кардиган, да, две, два кружочка, уровень сложности простой, два кружочка. Э, и вот, видите. Ну, я почитаю потом. Он не сложный, но как база, очень даже, очень даже классно. Потому что сюда можно вписать и карманы, и любой узор, вот, основываясь на вот эти вот на эту основу. Вот. Поехали дальше. Митенки с орнаментом. Как-то я таких вещей не, не совсем понимаю. И вот, кстати, вот этот джемпер, девчонки, он у меня вложен уже в альбоме давным-давно с этой косой. Но он там, конечно, красиво сделан. Ну, фабричный он, ну, который продают. Вот, я все на него смотрю, и хотелось мне его сделать. Вот точно так же, почти точно так же связы. Полупатентная или пышная резинка. И такая коса, но там, по-моему, цель воротник красивый. А вот посмотрите, что у них. Вот, вот что мне не нравится у них, вы увидите там дальше. Вот как-то они не дорабатывают рукав. Вот понятное дело, что тут не совпадение этого как бы несовместимости э, плот, плотностей, да, то есть ширина превышает как бы высоту, что как бы для обычного полотна не очень привычно, вот. А здесь вот это учитывать нужно при наборе на рукав, чтобы не было вот, так, вот такого безобразия в рукаве, вот это мне не нравится. И вот то же самое, вот посмотрите, то же самое есть и здесь, как мне кажется. Вот, не знаю. Вот этот джемпер очень красивый. И узор очень красивый. Элементы как бы аранов, кос и ажура. И очень красиво смотрится. Но вот как-то мне вот здесь, вот рукав, именно в этих местах, у них, в их моделях, что-то у них не то. Так, следующий кардиганчик с карманами, с капюшоном. Бланка набрана, сшивной вот видно шов, вот, ничего, такая моделька, ничего, ну тут, конечно же, посложнее уже немного, шарф обычный, дадим ему имя, джемпер обычный, классический, ну и как элемент на рукаве вот этот узор, интересный, кстати, вот этот узор, вот эти протяжки, вот все не дают мне покоя, надо мне почитать этот узор, разобрать потому что там в обзоре, по-моему из Лорай Пиано были узоры с такими протяжками вот ой, они точно смотрят наш канал у меня был такой узор на канале девчонки, просто тут такая пряжа такая хаматистая, но узор этот был, девчонки смотрят они нас честное слово вот Тут у нас кардиган опять нет, по-моему, я вижу здесь шов, но тут цельновязанный капюшон и планка. Опять же, видите, вот начали, видите, это стоило мне высказать свое мнение, что они вяжут все под деталям, как они начали вязать все не все, но много вещей они начали вязать целиком цельновязанными. И вот что хочу сказать, это тоже как вариант базы с капюшоном, под которую можно как бы уже и узор подобрать, ну, основываясь на вот эту вот основу. Масочки, да. все как мы умеем. Классическая пятка, вот здесь вот скосик небольшой. То есть, ничего нового для нас здесь у нас ничего нового здесь тоже ничего нового просто комбинация двух узоров прорезной карман прорезной вот жилетом сделан кардиган обычный снудик в один оборот естественно здесь один кружочек полупатентная резинка или английская вот, это все мы умеем знаем. Вот этот жилет я не поняла. Может, кто-то поймет, но я почему-то не поняла. Интересный вариант планки и вот обработки разреза. Вот похоже на двойную кромочную, но она же не двойная, их тут больше. И вот это вот я тоже почитаю. Пряжа тут. А, не буклированная а такая толстая это как она фантазийная да она наверное называется за счет этого вот такой вот эффект но на самом деле здесь как-то как-то не знаю и вот прям вот этот момент меня очень озадачил хотя возможно вы знаете сразу мне что-то и, и не это возможно эта модель и вполне себе такая Интересная, да, вот сейчас, чем больше я на нее смотрю, тем больше она мне нравится. У меня такое бывает, что с первого взгляда любви нет, а потом я присматриваюсь, и мне нравится эта вещь. И вот летом бы под футболку я ее, наверное, и носила бы. Кстати, под футболку и под широкие такие штанишки. Вот. Так, идем дальше. Далее у нас еще один кардиган. Ну, тут ничего интересного. Тут лицевая гладь, даже никакой планки. Накладные карманы. Тоже ли, все лицевую гладью. Интересная фантазийная пряжа. Вот. Ну, и вполне себе приличный такой кардиганчик. Так, тут у нас коротенькая. Вот смотрите на этот рукав. Но опять же, то же самое. Вот, ну, не дорабатывают они рукава. Почему, так я не знаю. Ну, почему они не хотят озадачиться с рукавом? Это ж не в первом журнале я это наблюдаю. Тут у нас мужской кардиганчик. Посложнее. Ну, и если честно, я скажу свое мнение, и вы, вы со мной можете не согласиться, но это такая модель, по моему мнению, ну, для, для дедушек. Вот я вижу дедушку в кресле, в очках, вот в таком вот кардигане, в таком вот в такой кофте вот чисто я так говорю не знаю если допустим может быть поменять на какую-то бежевую или серую пряжу он будет выглядеть совсем по-другому но вот почему-то вот глядя на вот эту вот модель у меня представляется дедушка в очках в пенсне. вот в кресле качалки ну опять же, мое мнение, девчонки. Уж извините. А вот эту модель, по-моему, ее повторили, потому что в каком-то из обзоров, в каком-то журнале она у меня уже есть, вернее, ну в журнале. Вот я не знаю, может кто, кто помнит обзоры мои? Я даже пересмотрю. Вот и, и, и даже мы собирались ее связать. Вот эта классическая вещь. Вот давайте, может мы ее свяжем все-таки? И тогда девчонки мне писали, что надо ей связать. Это чистая классика. Да? Тут ничего сложного нет. Воротник стоечкой. Все просто, но все очень за счет подбора пряжи. Тут можно скомбинировать, кстати, смотать все остатки в толстую в толстую пряжу. И вот такой вот меланжевый его сделать. Вот наверное, все-таки я тогда собиралась его сделать. И вот сейчас, наверное, все-таки давайте мы его с вами сделаем. Так. Ну, я не имею в виду именно такой, а именно классический вот с таким воротником теплый, уютный джемпер, который вот можно носить. Благо, сейчас мода такая, что все большое, объемное. И можно туда запихнуть джемпер. Так, бактус не Как по мне, неинтересно. В этой модели интересен вот этот вот решение шарфа. Это чили как бы бабушкин квадрат спицами в основе, и далее половина вяжется вот это вот. Этот шарф можно разобрать, как на мини-версии я бы вам рассказала, ну, показала бы. Просто мне нравятся вот такие вот вещи, связанные вот, то по, по диагонали, то по вертикали. Вот. Тут, понятное дело, про пряжу про пряжу говорить я ничего не буду, потому что я с ней не работала, но смотрю по составу Алана Гросса, ну, вы, наверное, знаете. Эти пряжи, я их пока не знаю, возможно, узнаю, это ж не все еще потеряно. Так, короткий кардиган, узор, по-моему, я не помню, как называется, но ну, он очень популярен, я его часто вязала. Вот, и вот здесь вот интересны вот эти вот, как бы, вкрапления вот этих перемещ смещений, да, как бы, оно часто сейчас используется в моделях. Так, тут у нас вообще что-то они потерялись Тут мне ничего вообще это не понравилось эта модель ни пряжа ни исполнение ни сама модель не понравилась так здесь у нас классический опять же цельновязанная смотрите планка или обвязанная она Вот эта тоненькая но здесь вот это я люблю когда вот так вот вывес оформлен Рукав опять, ну, ну почему не сделать окат, ну почему он у них ровный, вот почему он здесь узкий, а здесь он такой широкий, ну почему, ну ребята, ну, ну заморочитесь, озадачьтесь чуть-чуть, носок, носок связан точно так же, как и предыдущий, тем же способом классическая пятка, здесь скос поменяли только узор, узор достаточно известный, его, по-моему, каждая рукодельница он есть, воспоминания, а лете, к чему здесь вот это восько, видно, вязали, да не успели довязать к, к весеннему журнальчику, ну, выпуску. И сюда. Сон Топорная сделано, конечно, можно было бы аккуратнее. Ну и вот, но ну, я думаю, будет провисать вот это вот. Желтый, желтый. И в прошлом выпуске было много желтого, оранжевого, и здесь. Вот как-то они видно, готовили одну коллекцию разделили на две тут интересный джимпирок. мне кажется и пряжа очень приятная хорошая и простейшие узоры э, комбинация ну, как бы, разных узоров вот. а модель сама очень-очень-очень простая, давайте я вам сейчас покажу так, 28 ушла далеко 20 Вот он а, Кстати, здесь видите, как сделано Ну, рукав ровный даже, даже есть скос И даже вот здесь вот скос Вот какие молодцы Беру свои слова обратно Так, ну ладно, это интересная Симпатичная моделька Обычная повязка никаких. Вот эта вещь, вот смотрите Опять вот эта клетка как мне нравится клетка, здесь жемчужный узор, и эта клетка, и красиво, прям красиво не могу, и тут бы тоже не мешало бы озадачиться вот с этой схемой, это ж сколько протяжек, вы представляете, как, как вязать, вот это от кучи клубков, наверное, вязать, вот как вы думаете, Наверное, куча клубков. По-другому я не вижу. Ну, эффект, конечно, бомба-ракета. Очень красиво. Очень. Так, кофтеюшка тоже симпатичная. Тут лицевая классическая гладь и, и араны. Что очень симпатично. А ранами связан рукав и связаны карманы. Вполне себе такая симпатичная идея. Вот мне вот это вот нравится. А лицевую гладью все. И тоже цельновязанная планка. Что очень удобно. Молодцы. Это мне нравится. Опять желтенькие. Ой, а это они, по-моему, сходили в H&M. Только поменяли узор. Вот смотрите, валики. Да. Не одни мы туда ходим. Бурда тоже ходит в H&M да, и подсматривает идеи. Ну и все, мы уже на схемах. Вот этот пулуэр. Кстати, вот здесь вот, смотрите, фотография. Он не такой уже и симпатичный. Нужно дорабатывать его. Ну, я вот сравню с тем с предыдущим журналом. По-моему, кажется, что они одинаковые. Вот тут прям схема на метенке, Не знаю, как. Мне. И тут схема на вот эту вот, как бы, ну и сомневаюсь, я, что они там раска, потому что описание такое маленькое, они особо не углубляются, да, в исполнение. В принципе, половину, я бы сказала, такие приемлемые модели, которые можно вполне себе использовать. Так, и мы смотрим что тут у нас описание описание описание вот здесь вот я почитаю обязательно вот эту пробку как они вяжут и, и здесь у нас что они раз... они а здесь у нас пятку пятку пятку попетельно показывает как вяжется пятка вот ну, это ну все, девчонки, вот такой вот журнальчик у нас. А это весна нам готовит. Смотрите, сумочку. Это они готовят на следующий выпуск. Детская футболочка, маечка, платьюшка, сумочка. Ну, вот такой вот обзорчик, девчонки. Довольно-таки объемный получился. Ну, ничего, мы не смеш... не спеша, все просмотрели. Вот. И обсудили. Так, вашего обсуждения я жду в комментариях. Вот что вы думаете. Ну, я вам скажу, что, как обычно, Бурда не особо заморачивается. Хотя в этот раз больше я вам скажу вещей интересных, чем в прошлый раз. Вот так я вам выражусь. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика Школа Рукоделия. Всем пока-пока.